I'm Привет, Vina. я Вина, а Nina. я Нина. Овладение а танцем живота позволило нам участвовать в съемках фильмов, передач и музыкальных видео и получить награду от Национальной Академии. Поддержание себя в хорошей форме – это серьезный тяжелый труд. Мы поняли, что танец живота – это отличный и приятный способ держать хорошую форму. Танец живота с его ритмами и темпами исполнения дает необходимую нагрузку для сжигания лишнего жира. Вы даже не можете себе представить, насколько быстро вы потеряете вес, и при этом ваше сердце не будет страдать от нагрузок, а также вы будете наслаждаться результатом. Давайте начнем с наклонов головы, из стороны в сторону. Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот. Теперь разомнем стопы ног, вращая ими по кругу. Вращаем по кругу. Стараемся сохранить равновесие. А теперь вращение внутрь. А теперь поменяли ногу. Вращение наружу. А теперь вращение внутрь. Вращаем. Поставьте одну ногу вперед и перенесите на нее вес тела. Тянем мышцы другой ноги. Обе стопы плотно прижаты к полу, руки перед собой согнуты в локтях. Чувствуем, как растягиваются мышцы. Поднимаем положение, поднимаем руки над головой. Дышим ровно. Растягиваемся. Чувствуем, как растягиваются мышцы стоп. Скрещиваем руки и тянемся назад. Вперед. Почувствуйте, как растягивается грудная клетка. Сменяем ногу. Руки перед собой, вытягиваем ногу назад. Нога, выставленная вперед, пружинит в колени, заставляя мышцы растягиваться. Держите корпус прямо, подбородок параллельно полу. Поднимаем руки вверх. Скрещиваем руки, медленно тянемся назад. Медленно назад. And forward. И вперед. Растягиваем грудную клетку. И, И мышцы спины. Ноги вместе. Колени немного согнуты, руки на бедрах. Начинаем вращение бедрами по кругу. Разогреваем колени и бедра. вперед, сгибаем в колени, опускаем медленно вниз. Вверх, вниз. Опускайте ногу как можно мягче. вниз. Давайте приступим к активным движениям. Колено подбрасываем вверх, вверх, вверх. При этом приседаем на опорной ноге вниз, вниз, вниз. одну руку вверх, касаясь пальцами лба, продолжаем подбрасывать колено вверх, вверх. Это движение взято из египетского национального танца. Почувствуйте упругость движения в щиколотках и коленях. Увеличиваем амплитуду движения. Вперед назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Ваши колени должны быть мягкими и упругими. Движение два а, раза вперед, а, два а, раза а, назад. А, а, а. Держите корпус ровно, поднятую руку неподвижно. Старайтесь выпрямлять пальцы ног. Продолжаем движение, добавляя подскок. Подскок назад, подскок вперед. Если движение становится для вас слишком тяжелым, продолжайте с удобной для вас скоростью. Усложняем движение. Переносим вес тела, нога вперед, посередине, нога назад, посередине. Это похоже на прыжки со скакалкой. Вперед, назад. Вперед, назад. Немного практики, и у вас будет хорошо получаться. Руки вверх. Forward, Продолжаем движение вперед-назад, вперед-назад. Вперед, Держите руки ровно. Меняем ногу. Подбрасываем and колено up, Верх, up, вверх, up, вверх, вверх и вверх. Поднимаем руку вверх, касаясь пальцами лба. Продолжаем подбрасывать колено вверх, вверх, вверх, вверх. Давайте увеличим амплитуду. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Добавим подскоки, подскок впереди, подскок сзади, подскок впереди, подскок сзади. Увеличиваем амплитуду step, подскоков и раз, step, и, раз, step, и раз, и раз, step, и раз, step, и раз. Front, нога вперед, down. посередине, front, front, нога назад, back. посередине. Продолжаем движение вперед, назад, вперед, назад. Леговые подскоки из стороны в сторону. Выбрасывая ногу вперед по диагонали. Вперед, вперед. одну руку, продолжая боковые подскоки. Подскоки, подскоки, подскок. Поменяем руки. Подбрасываем колени по диагонали вверх. Большой перерыв. Руки в стороны. Twist. Поворот присели. Вернулись. Twist. Поворот присели. Вернулись. Damn. Поворот присели. Вернулись. Damn. Damn. Ускоряем движение из стороны в сторону. Поворот присели, поворот присели. Давайте увеличим амплитуду движения до прыжка. Бружимся коленями. Помните, если это движение слишком трудно, для вас поворачивайте только колени. Поменяйте положение рук, пальцы за ушами. Продолжаем прыжки с поворотом, прыжок с поворотом. А теперь на пальцах ног. Jump, jump, двойной, twist, прыжок, jump, поворот, jump, jump, двойной прыжок, twist, поворот, twist, двойной twist, прыжок, twist, двойной twist, прыжок twist. поворот, двойной прыжок, поворот. Перерыв. Начинаем перетаптываться с ноги на ноги, находясь на носочках. Прекрасное упражнение на разминку икроножных мышц. скорость. и еще увеличиваем скорость, скорость. Держим руки ровно и продолжаем. Поворот в сторону, вперед, в сторону, вперед. Продолжаем. Еще, еще, еще постепенно останавливаемся, восстанавливаем дыхание. Сдвижение в сторону. Перекрестный шаг вперед стали ровно, приставили ногу. Перекрестный шаг вперед стали ровно, приставили ногу. Продолжаем также. же. Продолжаем то же самое с движениями рук. Рука движется плавно перед собой. живота помогает растягивать мышцы икру. Вперед, назад, вперед, назад. Старайтесь держать опорную ногу прямо. Вперед, назад. назад стараемся держать опорную ногу прямо согните ноги в коленях и старайтесь сильнее тянуть бедра двигая ими из стороны в сторону. Ровно двигаясь из стороны в сторону, поднимаем руки вверх, над головой и вниз. И вдох, руки вниз, выдох. преподают и выступают по всему миру, включая Ближний Восток. Они участвовали в съемках более чем 70 фильмов, телевизионных программах и музыкальных видео, включая награжденные Национальной Академией. Они изучали танец живота в Каире, Египте у известного преподавателя Раки и Хасана. Они также формально учились балету, индийскому народному танцу и индийскому классическому танцу. Исполнительные продюсеры Дуайт Хилсон, Гарри Голдман, Дэвид Никахара, режиссер Дэвид Никахара, Оператор Кейт Уэйкфорд, художник Джулиан Гетман. Композитор Рон Вагнер, хореография Вина и Нина Бедаша. Консультант по танцам Дэвид Тичин. I'm Привет, Вина. я Вина. А я Нина.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 Меняем положение. Поднимаем руки над головой. Дышим ровно. Растягиваемся. Чувствуем, как растягиваются мышцы стопы. Скрещиваем руки и тянемся назад. Вперед. Почувствуйте, как растягивается грудная клетка. Зменяем ногу.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 Теперь в другом направлении. Вперед, сгибаем в колени, опускаем медленно вниз. Вверх, вниз. Опускайте ногу как можно мягче. Вперед и вниз. Вперед и вниз.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 Руки вверх. Продолжаем движение вперед-назад, вперед-назад. Держите руки ровно. Меняем ногу. Подбрасываем колено вверх, вверх, вверх и вверх.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 Увеличиваем амплитуду step, подскоков hot, и раз step, и раз hot, step, и раз hot, step, и раз. Движение. Front, нога перед, вперед, down. посередине, front, front, нога назад, back. посередине. Продолжаем движение вперед-назад, вперед-назад. подскоки из стороны в сторону. Выбрасываем ногу вперед по Front. диагонали. Front. Вперед. Front. Вперед. Добавляем одну руку, продолжая боковые подскоки. Подскок, подскок, подскок. Поменяем руки. Подбрасываем колени по диагонали вверх, вверх. Большой перерыв. Руки в стороны. Поворот присели. Вернулись. Поворот присели. Вернулись. Поворот присели. Вернулись. Ускоряем движение из стороны в сторону. Поворот присели, поворот присели. Давайте увеличим амплитуду движения до прыжка. Пружините коленями. Помните, если это движение слишком трудно, для вас поворачивайте только колени. Положение рук, пальцы за ушами. Продолжаем прыжки с поворотом, прыжок с поворотом. А теперь на пальцах ног. Двойной прыжок, поворот, двойной прыжок, поворот, двойной прыжок, поворот. Двойной прыжок, поворот.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 Перекрестный шаг, вперед, стали ровно приставили ногу. Перекрестный шаг, вперед, стали ровно приставили ногу. Продолжаем также. Продолжаем то же самое с движениями рук. Рука движется плавно перед собой.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 нас двигаясь из стороны в сторону поднимаем руки вверх, над головой и вниз. Вдох, руки вниз, выдох.